Страны не погруста не хочу выбирать На Василийский остров Я приду умирать Твой фасад темно-синий Я в патьмах не найду Между выцеших линий На асфальту паду И душа неустанно Поспешает во тьму Промельхлёт над мостами в Петроградской дыму И апрельская морозь под затылком снежок Я услышу голос «До свидания, дружок!» И увижу две жизни далеко за рекой К равнодушной отчизне прижимая щекой Словно девочки-сестры из непрожитых лет Выбегают на остров, машут мальчику след Ни странный, ни по гостам, не хочу выбирать На Васильевский остров я приду умирать Твой фасад темно-синий, я в подмах не найду. Между высветивших На асфальту пойду И душа неустанно Поспешит во тьму Промелькнет над востами В петроградском дыму И апрельская морозь Под затылком снежок и Я услышу голос «До свидания, дружок!» Я увижу две жизни далеко за рекой К равнодушной отчизне прижимаешь щекой Словно девочки сестры из непрожитых лет Выбегая на остров, машут мальчику след